В подобные времена мир нуждается в музыке. Сегодня я сыграю музыку, которую написал в течение прошедшего года. Я записал альбом. Да, я записал в комнате, и в течение одного года я играл на различных инструментах и записал этот альбом. В следующем году я выпущу этот альбом, но постепенно, по одной песне в месяц. Так что мы сможем вместе послушать некоторые из этих песен, будет очень приятно сыграть эту музыку в таком красивом месте. Мир изменился. Мир... Все стали интровертами. Люди стали менее здоровыми с психической точки зрения. Мне кажется, самое серьезное воздействие ковида, это его влияние на эмоции и психическое состояние. И по-моему, это намного опаснее, нежели само заболевание. Я наблюдаю воздействие на психическое состояние людей. Я наблюдаю это в России, наблюдаю это в Англии. Люди слегка напуганы, будущее стало менее определенным. Наступили очень странные времена. Ну то есть, в чем все дело? Я чувствую себя таким одиноким, я перестал работать, перестал встречаться с друзьями, перестал заниматься всем тем, чем и должен заниматься на этой земле. Я не жалуюсь, многие люди угодили в такое положение. Не только я. Но чувство такое, что нас лишили всего того, ради чего и стоит жить. Вот она, истинная сила. Истинная сила — это иметь возможность продолжать, несмотря на все предложения остановиться. Это нелегко, конечно же нелегко, но единственное, что сложнее... Это остановиться, так что, как есть, так есть. Another day, another game, another Когда разразился ковид, у меня впереди было 39 выступлений. Все они были отменены, и мне пришлось вернуть все задатки. Что же мне делать? И я увидел, что мои друзья, художники, начали делать маски для лица, другой случайной работой заниматься. И я не смог разглядеть в никакого смысла, потому что я решил, что в подобные времена мир нуждается в музыке сильнее, нежели когда бы то ни было прежде, поэтому я отправился на ЖД вокзал, записал видеоролик на iPhone, спел песню «Let it be», пусть все так и будет. Это просто идеальная песня для подобного мгновения. Я выложил этот ролик на Facebook, и просмотров было более 160 миллионов, и я подумал, ух ты. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. У меня такое чувство, что у музыки сейчас появилось определенное предназначение. Я выступал в прямом эфире в Инстаграме три раза в день, играл по шесть часов в день. В Инстаграме в прямом эфире каждый божий день. И количество моих подписчиков начало увеличиваться, и я подумал, это очень хорошо, мне хорошо, людям хорошо. Музыка перестала приносить мне деньги, но для меня это не проблема. Я занялся музыкой не для того, чтобы зарабатывать деньги. Раньше я работал инвестиционным банкиром и забросил ту жизнь, чтобы заниматься тем, что люблю. Так что ладно, лишите меня денег, но это меня все равно не остановит. И мне все равно, насколько это трудно. Я начал выступать на улице и могу вернуться на улицу. Я буду играть, потому что я здесь для того, чтобы сделать этот мир красивее. Вот она моя задача. Вот как я решил распорядиться своей жизнью. Знаете, иногда жизни просто необходимо врезать тебе ногой по лицу 6 раз, для того, чтобы ты осознал, что получить ногой по лицу не так уж и страшно. Это заставило меня задуматься о том, что для меня важно. Я написал примерно 90 песен. Да. Не переживайте, 60 из них полная хрень. 30, нормальные и есть парочка хороших. Да, это забавно, понимаете? Существует такое понятие, что необходимо страдать для того, чтобы творить великое искусство. Это полная чушь. Это очень тяжело творить великое искусство, когда у тебя полно проблем. Но я научился обретать свободу посредством музыки. Снова. Я обладал этим всю свою жизнь, когда был ребенком, садился, закрывал глаза и убегал. Я был влюблен, попадал в другую вселенную, и каким-то образом я... Все это утратил. Примерно в течение одного года я начал все это терять. Затем начался ковид. И мне кажется, все это потому, что я садился в самолет, уставший, пребывал на место, я даже не понимал, где нахожусь. Затем садился в машину, ехал в следующее место. Каждый день встречался с людьми. Все были так рады меня видеть, а я даже и не знал, кто это такие. И как раз, когда у нас начинали завязываться дружеские отношения, мне необходимо было уезжать, я отправлялся в следующее место. Ваша жизнь продолжится, у вас все будет хорошо, но мне нужно ехать. И я постоянно вроде как влюблялся, а затем мое сердце разбивалось. Потому что я знакомился с людьми, бог ты мой, это так классно, я хочу здесь остаться, но мне нужно ехать. И я был потерян. Я просто был слегка потерян. И понимаете, я нашел себя, я по-настоящему нашел себя снова в музыке. Я нашел свободу и радость и веселье. Я сидел, писал какую-нибудь песню, и у было все равно, хорошая она получается или плохой. Я просто хотел писать, просто хотел излить все это из себя. И этот процесс был очень оздоровительным, потому что я ощущал себя, понимаете, говоря обычным языком, могу сказать вот столько, говоря посредством музыки, вот столько. Поэтому, когда я ощущаю все эти масштабные вещи, я просто... Мы сегодня приехали сюда, хорошо время провели, так что мир все-таки не разваливается на части, все хорошо. И я очень рад, что вернулся, правда рад. И я по всему этому скучал, очень сильно скучал, пребывал в очень мрачном месте эмоционально во время ковида. Так что я рад, что сейчас нахожусь здесь, если честно, я ощущаю себя так, будто бы у меня русская душа, потому что я приезжаю сюда... И плечи мои расслабляются. Чем бы ни была Россия, я ощущаю себя ее частью. Это невозможно облечь в слова. Но я очень сильно люблю эту страну. Искренне люблю. Мне здесь очень нравится. Очень красивое место. Во время ковида я просто творил, творил и творил. Бог ты мой. Да, да, это... Да. Я еще ни разу ни для кого не играл ни одной из этих песен, никто не слышал ни единой песни. Это совершенно новые произведения. Я вам все расскажу, я так сильно изменил свою жизнь за прошедшие два года. Правда, я очень сильно изменил свою жизнь. Теперь для меня самая главная музыка. Да, самым главным для меня была музыка, и затем у меня начал сопутствовать успех, и люди начали платить мне большие деньги за выступления. Говорили, почему бы тебе не приехать и не провести недельку на большой яхте, почему бы не приехать сюда, не покататься на лыжах, межев, почему бы тебе не приехать сюда... У меня постоянно отпуск, и я притворяюсь, что я богач, и мне очень грустно, я не понимаю, почему мне так грустно. Я тусуюсь со всеми этими богатыми людьми, но я всего лишь развлечение, я всего лишь прислуга, и чувствую я себя очень паршиво. И я подумал, нахрен все это. Затем начался ковид, и я все потерял, закончились выступления, я лишился задатков, у меня... Я много всего потерял, и я понял, что все, что я когда-либо хотел, так это музыкой заниматься. Это все, чем я когда-либо хотел заниматься, и я вновь открыл для себя музыку. Влюбился, это прямо как брак. До этого все это можно было со свиданиями сравнить, а теперь я женат. Выпивка никогда на самом деле не делала меня счастливым. Совершенно. На самом то деле, когда я только начинал, я пил, или потому что ощущал себя некомфортно, или хотел кайф по-быстренькому словить и так далее, я всегда находил какой-нибудь повод. Но затем, когда я напивался, я принимал ужасные решения, и на следующий день ощущал себя очень дерьмово. Я собой не гордился. И я... Понимаете... Я хочу быть тем, кем я восхищаюсь, я хочу быть тем, кого я уважаю. Потому что только так и можно обрести самоуважение, ты просто становишься тем, кого ты уважаешь. А человек, которого я уважаю, намного сильнее. Человек, которым я восхищаюсь, целеустремленный, преданный своему делу. Я не смогу этим заниматься, если буду постоянно отвлекаться, напиваться и творить всякое глупое дерьмо. И я не пытаюсь ни на кого смотреть свысока, я просто говорю, что для меня, я знаю свой потенциал, это самый лучший поступок из всех, что я совершил в жизни. Мой разум кристально чист, когда я просыпаюсь, ощущаю себя фантастически. Эти эмоциональные перепады исчезли, потому что химические реакции все это подкармливали, и я имею в виду не только спиртное, кстати, но и дерьмовую пищу, очень хреновую пищу, хреновых людей. Простите, но я просто решил удалить все токсичное из своей жизни, пищу, выпивку людей, привычки. Я внес все эти изменения по очереди, по чуть-чуть. И раньше мне приходилось очень сильно стараться быть счастливым, любить себя. А теперь никаких усилий прикладывать не приходится, потому что я устранил все эти вещи, которые мне вредили. Всегда есть какая-то причина позволить темноте поглотить тебя. Всегда будет какой-нибудь повод оправдать очень саморазрушительное поведение. Ну, понимаете, жизнь тяжела и так далее, всегда есть причина, но я просто от всего этого устал. Сегодня мы только что записали две песни. Первая песня, мы сделали довольно много дублей, и получилось волшебно, потому что я не мог завершить эту песню в течение шести месяцев. А затем, сегодня, когда мы устанавливали микрофоны, я начал заканчивать эту песню и записывать ее было просто удивительно, потому что вместо того, чтобы просто сыграть песню, которую я уже выучил, я открыл для себя новую. То, чего я стыжусь сильнее всего, это то, что занимаюсь этим уже вроде как 8 лет, и у меня нет практически никаких музыкальных релизов. Я просто не выпускаю свои произведения, ничего нет на Spotify, ничего нет на Apple, я заканчиваю работу над песней, нет, она недостаточно хороша. Вы сами сегодня видели, сколько дублей у меня бывает, тысяч пять. У меня right okay. so... yeah. <laughs> <And I've laughs> никогда не было никого в жизни, кто сказал бы yeah. выпусти uh, свои uh, произведения, uh, понимаете? Я об этом that? сожалею. У меня нет никаких сожалений, все, нет, об этом я сожалею, я об этом сожалею, потому что во время ковида я начал играть некоторые свои старые песни, думал, мать ваша, великолепная же песня, охеренно классная песня, ей 10 лет, о чем я только думал. И я начал восхищаться своими собственными трудами, потому что мне правда не наплевать на собственные труды, я нахрен обожаю музыку, я уважаю музыку, я хочу творить музыку, которая способна встать в один ряд с величайшей музыкой всех времен. Ковид явился удивительной возможностью каждый день проводить в студии. И, если уж на чистоту, психически я оказывался в очень мрачном месте. Много-много раз. Но в то же самое время, сейчас у меня такое время в жизни, я повидал мир, я объездил весь мир очень много раз, я встречался с кучей людей, с президентами, с членами королевских семей, со всякими людьми. У меня такой большой опыт, на который я могу положиться, так много историй, так много мгновений жизни, но у меня не было времени на то, чтобы просто сесть и написать дорогой дневник. У меня этого не было. Все происходило так быстро, у меня не было времени на то, чтобы присесть и довести песню до ума, а затем издать ее. Потому что на дворе август у меня 33 концерта в 17 странах, в августе 2019-го. У меня нет времени на то, чтобы сесть и довести произведение до ума. И у меня нет импресарио, нет звукозаписывающей компании, никто не говорит мне, Стивен, иди в студию. Поэтому, если уж на чистоту, я никогда не любил находиться в студии звукозаписи, потому что это совершенно другое дело, когда я на сцене, это экстравертированно, это... Ты рядом с людьми, это охеренно красиво, именно поэтому я и являюсь музыкантом, я это обожаю, обожаю эту связь. А когда ты в студии, все наоборот, ты там совсем один, никого нет. Очень быстро ты погружаешься в себя. Так что каждый раз, когда я прихожу в студию, я написал великолепную песню, я сажусь и нахожу какой-нибудь аккорд, который мне очень нравится. Красиво. Завтра запишу. Потому что я не хочу сидеть там и переживать этот процесс. Но во время ковида у меня не было выбора, и я влюбился в эти песни, которые я написал в прошлом, и я сказал, знаете что, я просто создам их. Но понимаете, некоторые песни, которые у меня были... Я приведу вам пример. Это будет первый сингл, который я издам. Когда мы все это записываем, я его еще не выпустил, но планирую его выпустить примерно через 4 недели. Я уже снял видеоролик. Раньше песня звучала вот так. Хорошо, я так сильно устал от всей этой негативности в мире, что подумал нахрен такое, слишком грустно. Я пригласил своего друга в студию, он сказал сыграй мне какую-нибудь песню, а я не хотел играть эту песню, она такая нахрен грустная, я не хочу ее играть. Поэтому я ее изменил. Кто-нибудь остановите меня или я продолжу? Это просто... Это как... Так и проходил для меня ковид. Я садился, смотрел на какое-либо произведение, говорил, это нахрен гениально, как бы улучшить. Потому что теперь у меня есть время, в студии у меня есть время на то, чтобы улучшить это произведение, так что у меня такое чувство, что я создал самые лучшие свои произведения из всех. Я шесть недель потратил на написание этой песни. Раньше у меня в жизни не было шести недель. Шесть недель я просто сидел, записал более тысячи дублей на пианино. Так что, каждую деталь этой песни я создал с любовью. И в конечном итоге получил произведение, которое, по моему мнению, просто гениально. И это так приятно сидеть сейчас здесь, искренне говорить, что эта музыка нахрен гениальная. Поскорее бы издать ее. и я с гордостью издам эту музыку, потому что она нахрен гениальна. Раньше такого в жизни у меня никогда не было. Я всегда знал, что мне необходимо потратить какое-то время на то, чтобы улучшить, чтобы это то ни было. Песня попросту недостаточно хороша, поэтому я никогда ничего не издавал. Песня хорошая, но мне нужно какое-то время, и теперь я знаю, что у меня все получилось. Благодаря тому, что я избавился от всего плохого, избавился от дурных привычек, избавился от всего того, что меня отвлекало. А раньше было так, пожалуй, схожу куда-нибудь в пятницу, а в субботу работать неохота, в воскресенье у меня другие дела, я просто YouTube посмотрю. Всего этого больше нет, я избавился от всей этой ерунды, и теперь я попросту сосредоточился. Я занимался музыкой не для того, чтобы деньги зарабатывать. Это никогда не было главным, но по какой-то причине я обленился, когда начал зарабатывать. А затем я снова во все это влюбился. Единственное на что мне сейчас не наплевать, так это на создание удивительной музыки. Я просто просыпаюсь и не пытаюсь что-либо кому-либо доказать. Я не пытаюсь доказать кому бы то ни было, что я кто-то, я не пытаюсь доказать, то, что я успешный, или привлекательный, или еще нахрен какой-нибудь. У меня есть определенное количество времени на этой планете, я просто хочу создавать охеренно великолепные произведения. И это просто прелестно. сидеть. Едет там. 900 дублей. <соединяющие> Нет, недостаточно <соединяющие> хорошо. Давай-ка <соединяющие> еще раз. Это нахрен великолепно. Я это обожаю. Некоторые люди хотят создавать H&M, а некоторые создавать Исэй Мияки. Некоторые люди... Ну, понимаете... Хотят сделать сэндвич с рыбными палочками, а какой-нибудь парень хочет приготовить идеальное блюдо. Я слишком сильно уважаю музыку для того, чтобы попытаться записать альбом за часок и по-быстренькому денег срубить. Я дожил до такого времени своей жизни, когда мне не наплевать только лишь на создание великолепных произведений. Но мы живем в мире, в котором есть бросовая одежда, бросовая музыка, бросовые друзья, тиндер, поэтому у нас есть бросовые ухажеры и подружки, и я не хочу свой вклад в это вносить, это делает меня грустным и пустым. Я не хочу знакомиться на Тиндер, не хочу так жить, такую же музыку я тоже не пишу, я хочу создавать долговечные вещи, которые просуществуют еще долго, после моей смерти. Я хочу иметь возможность вернуться, через три жизни, и послушать этот альбом, и сказать, мать ваша, он был настоящим гением. Понимаете? Звучит так, будто бы он сделал 2000 дублей. Но я не возражаю, я не против, мне все равно, насколько трудно это будет, я хочу, чтобы получилось идеально. Давайте притворимся, что я не знаю о том, что внутри меня имеется потенциал создать нечто великолепное, я должен это уважать, я должен действовать, и мне кажется, что так можно сказать про многих людей, ты нахрен удивителен, а к этому прилагается обязанность действовать соответственно. Такова моя философия, и не только касательно музыки, касательно всего в моей жизни. Так я и живу, и окружаю себя людьми, которые живут точно так же. Я скажу вам, что мне нравится, мне это же понравилось в прошлом месте, и понравилось еще больше в этом месте. Когда ты приходишь в помещение, на создание которого люди потратили много сил, ты понимаешь, что человек, построивший все это, уважает музыку. И мне это нравится. Очевидно, что вы романтик, как и я, потому что вы построили романтическое место. И в этом не очень много смысла. Посему мне это и нравится. Потому что это показывает уважение к музыке. Вам не обязательно такие красивые полы и такое красивое освещение. Вам не обязательно все настолько красивое, но вы все это сделали, потому что вам необходима окружающая обстановка, в которой будет создаваться великолепная музыка. И очень тяжело создавать великолепную музыку в дешевой, дерьмовой, пластмассовой окружающей обстановке. А многие студии звукозаписи дешевые и дерьмовые, потому что бюджет дешевый и дерьмовый. Потому что никто в конечном итоге за эту музыку не платит. А мне каким-то образом удавалось находить в моей жизни людей, которым на все это не наплевать. Что мне нравится в этом месте, это то, что здесь не атмосфера, заставляет тебя гордиться тем, что ты творческий человек. Я горжусь тем, что нахожусь сейчас здесь. Это место напоминает дом, в котором я хотел бы жить. Я отвержу это весь день. Я бы очень хотел жить в подобном месте. И это приятно приехать в местечко. Все люди творчества пишут музыку в том месте, которое для них домом является. Все мы пишем музыку дома. Поэтому, когда ты приезжаешь в место, которое кажется тебе идеальным домом, это пробуждает все самое лучшее. И ты понимаешь, что люди, которые тебя окружают, обладают надлежащим мышлением. Вам наверняка начнет... Все это не плевать, потому что можно было оформить все дешевле, и это офигенно круто! Потому что именно благодаря этому вы и будете создавать великолепные произведения Именно поэтому я сегодня здесь, потому что я проведу всего один день в Москве! Зачем мне проводить его с вами? мудачки? Я провожу его с вами, мудачки, Потому что я приехал сюда в прошлый раз, все это увидел и приехал сюда, в этот раз все это увидел, и вы просто хотите создавать хорошее дерьмо. И я хочу создавать хорошее дерьмо. И по этой причине я всегда буду приезжать сюда. И я очень рад, что продвигаю это место в человеческом смысле. Понимаете? Мне здесь нравится, такие люди действительно делают мир лучше, и это не всегда измеряется долларами. Ты просто приезжаешь сюда, и все понимаешь, и... Но я понимаю, что вы существуете в мире экономики, необходимо оплачивать счета, мне в том числе. Поэтому я понимаю, насколько это тяжело все сделать правильно, когда существует привлекательная возможность сделать все легко и дешево. И это тяжело, каждый день это тяжело. Тебя окружают люди, которые таким образом себя не ведут, и это очень соблазнительно. Ты думаешь, ну ладно, хорошо, больше никто так не поступает, может и я просто. Но именно так и становишься самым лучшим в мире, и именно так. Именно поэтому, когда ты ложишься спать, думаешь, да, нахрен. Именно поэтому, когда умираешь, думаешь, знаете что, я хочу хорошенько потрудился. Вы гордитесь, приводя сюда людей. Гордитесь. И это мне нравится. По-моему, это очень хорошая жизненная философия, и ее отражает окружающая обстановка, и ее отражают все, кто здесь работает, и именно поэтому я сюда и приезжаю. Работа, которой мы занимаемся будет жить вечно. Хорошие вещи долговечны, понимаете? Если ты хочешь, чтобы у тебя была удивительная студия, ты должен создать удивительную студию. Если ты хочешь, чтобы у тебя были творческие люди, создающие великолепные произведения, ты должен создать окружающую обстановку, которая будет требовать великолепные произведения. Все должно быть попросту, нахрен, идеально. Если для этого необходимо задержаться на часок или необходимо сходить за каким нибудь инструментом, оно того стоит. Оно всегда того стоит. Всегда легче так не поступать, но оно всегда, нахрен, того стоит. Я сильно верю в то, что если результат попросту невероятен, Продать его будет очень легко. Если результат очень невероятен, он будет говорить сам за себя. Невозможно игнорировать величие, невозможно игнорировать офигенно- великолепные труды. Будучи творческим человеком, ты должен создавать великолепные произведения, ты обязан создавать великолепные произведения, и ты будешь любить себя самого за создание великолепных произведений. И для этого нужна команда, и каждый ее индивидуальный член привержен созданию великолепных произведений, и это глупо, ну да ладно, если я буду чистить унитаз, этот унитаз будет попросту идеален. Почему? Потому что я обратил на него внимание сегодня, когда пришел, сказал, это очень мило, у вас есть там шланг для подмывания задницы, я их очень люблю, в них есть смысл, как можно почистить задницу всего лишь туалетной бумагой, в этом нет никакого смысла. Я ведь не стану вместо души использовать туалетную бумагу. У вас есть шланг для подмывания задницы, у меня тоже дома он есть, и это такая мелочь, правда? И эти ваши полотенца свернутые просто идеально, это показывает то, что вам не наплевать. Вы могли бы просто сложить полотенце в ведерко, но нет, вы сделали все надлежащим образом, и это многое меняет. Ты приходишь, надеваешь ветрозащиту на микрофон, вы его не включили, но это показывает то, что вам не наплевать, это мило, и вы должны именно так и продолжать, вы должны искать способы вносить больший вклад. Как я могу создавать больше, потому что чем больше ты будешь создавать, тем больше будет у тебя, и деньги забавная вещь, Они всего лишь побочный эффект. Люди пытаются получать деньги и получать, и получать. Нет, ты создаешь деньги, и ты создаешь деньги, творя великолепные работы, которыми меняешься с людьми. Поэтому, если ты создал великолепную окружающую обстановку, создал великолепное место, можешь обменять все это на деньги. Я создал просто великолепный концерт, и мои концерты не дешевые, я беру большие деньги за свои концерты, потому что они охеренно гениальные. Я знаю, что мне нужно для того, чтобы создавать великолепную музыку и для того, чтобы создавать великолепные видеоролики и великолепные вещи в студии творить. И я не отклонюсь от этого курса, я не пойду продавать маски для лица и не буду заниматься биткоином, не буду заниматься какой-нибудь фигней, я не буду отвлекаться на весь этот поганый шум. Все пытаются какие-нибудь небольшие фокусы выкидывать, чтобы привлечь твое внимание. Сплетни. Бог ты мой, что она сделала? Что сказала Ким Кардашан? Это все никчемно, бессмысленно, это всего лишь привлекает твое внимание. СМИ. Гребаный ковид, ковид, ковид. У этого нет никакой цели ценности, и это привлекает твое внимание, а я хочу предоставлять вам то, что достойно вашего внимания, чтобы когда вы будете это смотреть, сказали бы, ух ты, это нахрен стоило того, чтобы уделить этому 3 минуты. Все, кем вы восхищаетесь на этой планете, каждый ваш герой, все, на кого вы равняетесь, достигли величия, и достигли они его, создавая величие, они сосредоточились на одном 1%. Не позвольте никому убедить вас в том, что что-либо хорошее — это достаточно хорошо. Будьте нахрен великолепны, потому что вы знаете, что можете быть великолепны. И не обращайте внимания на цену. Кому какое дело до цены? Вы не спрашиваете про цену, не спрашиваете, сколько времени это займет, Спрашивайте лишь вот что, могу ли я быть великолепен? И ответ — да. Так что идите и ведите себя нахрен соответственно, и понимаете, работа вас освободит. Я знаю, что свобода — она в работе, и не только для музыкантов, не только для пианистов. Это применимо ко всем аспектам жизни. Самое грустное в этом мире то, со сколь малым люди готовы мириться, они готовы мириться с одним процентом своего потенциала. Просто творите великолепные труды и вы будете от этого в восторге, вы начнете влюбляться в работу, вы обладаете потенциалом сотворить офигенно великолепную жизнь и неважно с чего вы начинаете. Я раньше жил в деревне, там было всего 40 человек, я не умел играть, не умел ходить, каждый день гадил под себя. Был просто младенцем, который не умел говорить по-английски. И вот я здесь, сижу в Москве, беседую с вами. Я еще даже и не начал, не достиг даже одного процента. Я знаю, что не достиг одного процента, но я постоянно стараюсь становиться лучше. И ощущения это пробуждает просто великолепные. И следом я начинаю гордиться собой. Don't let me get in my zone, let me get in my zone, let me get in my zone, these other boys is mine. Вам спасибо, спасибо за то, что сотворили такое место, спасибо за всех, потому что в одиночку я не справлюсь. Это Стивен Ридли в Resonant Arts, где творятся серьезные вещи. Спасибо.